Наша военно-политическая операция по освобождению Украины от нацизма, бандеровщины и фашизма началась в день рождения легендарного полководца флотоводца, адмирала Федора Ушакова. Сегодня в Думе, этажом ниже, открыта блестящая выставка, посвященная его выдающимся победам. Вы думаете, человек прожил 72 года. 46 лет служил в нашем флоте, из них 40 лет побеждал, победил во всех сражениях, не потерял ни одного корабля, ни один его матрос не попал в плен и всевышний его берег ни одной царапины во всех сражениях. Мы всегда поддерживали военно-патриотическое воспитание нашей молодежи, и фракция за последнее время провела три крупных слушания, посвященные воспитанию и деятельности нашей школы и вузовской системы. Но, к сожалению, по-прежнему, несмотря на наши требования, внесенный закон образования для всех и поддержка науки, тем не менее многие учатся по соровским учебникам и по программам, которые совершенно не отражают нашу героическую, полководческую и трудовую деятельность. Мы пожелаем нашим ребятам и командирам успешно и далее проводить эту сложнейшую операцию, но наша команда подготовила реальную программу 20 шагов в достойной победной жизни каждого гражданина укрепления, связей и контактов с братской Украиной. Я недавно из УЗ даже высокопоставленного чиновника услышал, что я не могу назвать украинский народ братским, Извиняюсь, это не просто глупость, это недопустимое высказывание. Украинский народ попал в лапы нацистов-бандеровцев, американских ЦРУшников и сам оказался плененным. Мы должны все сделать для того, чтобы в ходе этой операции избавить Европу и всех нас от нацизма и той жуткой опасности, которая грозит каждому из нас. Мы наставили на необходимости провести слушания и одновременно парламентское расследование по так называемым лабораториям. Я не раз вам напоминал о том, что это не просто лаборатории, Это место, где выращивается всякая жуткая проказа и зараза, которая может быть смертельно опасной для любого народа и любой страны. Но американцы обложили нас не только почти семистами и военными базами со всех сторон, но одновременно по всей южной границе от Львова до Алматы выстрелили целую серию таких лабораторий, где выращивают всевозможные штаммы и бактерии, которые в состоянии поразить все живые организмы. Еще раз напоминаю, что отряд 731, которым японцы проводили самые дикие испытания на жизни людей, в полном составе был эвакуирован американцами в Соединенные Штаты, там даже лаборатория называлась под тем же 731 номером, и они умеют это делать. Вы можете полистать страницы их войны с Кореей, с Вьетнамом, где они уничтожили почти 3 миллиона мирных граждан, распуская всякие болезни и осыпая целые страны своими отравляющими веществами. Я считаю, что нам надо не просто расследовать эти материалы, а их внести на рассмотрение и Совета безопасности и ООН, потому что эта угроза связана с жизнью практически не только граждан нашей страны Украины, но и всей Европы. Я надеюсь, что мы эту операцию доведем до конца. Но самым сложным заданием это будет денацификация. Проще ее назвать борьба с нацизмом и фашизмом. Мы вместе с нашей командой, еще раз благодарю Новикову и всех наших товарищей, обобщили все материалы десятилетней борьбы с нацизмом в гитлеровской Германии и ее сателлитах. Мы сегодня вручим этот материал всем депутатам, всем членам Совета Федерации. Я ее отправил президенту ИСОВБЕЗу членом правительства и Мишустину и надеюсь, что в каждом парламенте нашей страны они рассмотрят результаты этой работы. Уверяю вас, если вы выйдете на улицу и ста человеком зададите вопрос, как мы 10 лет боролись с этой заразой, вам никто не ответит. Но в силу того, что мне пришлось служить три года в группе советских вой Германии и контролировать деятельность почти тысячи эсэсовцев, которые проживали в городе Гирина, юго-востоке Германии, мы имеем уникальную. Хочу обратить ваше внимание на опыт борьбы с нацизмом не только в Германии, но и в Венгрии, и особенно в Финляндии, с которой мы за 6 лет вели две войны, но все сделали для того, чтобы нацизм не пустил глубокие корни в финское общество, заключили с, нами, с ними пакт не только о мире и добрососедстве, но и взаимной поддержке. И он успешно выполняется. Сегодня американцы пытаются сломить общественное мнение и направить его в русло русофобии. Но у них не получается, уверяю вас, не получится. Одновременно наша программа предусматривает, прежде всего, поддержку граждан нашей страны. Считаю, что те... 8,5%, на которые увеличиваются наши пенсии и социальные пособия, это явно недостаточно. Надо принимать наш закон о том, что минимальная зарплата 25 тысяч рублей, и все сделать для того, чтобы не сокращались рабочие места. Одновременно надо принять закон образования для всех и подготовке новых образовательных программ. Я считаю, что те слушания, которые мы провели здесь в Думе, все рекомендации, которые направлены президенту и правительству, позволят принять это довольно быстро. Все готово. Дело за «Единой Россией». Но, к сожалению, «Единая Россия» не желает энергично работать, прежде всего, в поддержке нашего отечественного производства. Мы подготовили программу работы и развития нашей авиационной техники. Причем это можно сделать довольно быстро. Я надеюсь, что этот вопрос Совет Госдумы не отложит в, дальнюю, в дальний угол, а все сделает для того, чтобы мы вместе с авиаторами в ближайшее время обсудили удвоение финансирования и поддержки отечественной авиационной промышленности. Но для этого надо удвоить расходы на станкостроение, робототехнику, электронику и искусственный интеллект. В прошлый раз два шага в этом направлении сделано – но по-прежнему кто-то тормозит. На мой взгляд, финансово-экономический блок. Одновременно считаем исключительно важно расследовать, куда и по какой причине исчезли 300 миллиардов долларов, которые мы перекачали в другие банки. Кто разрешил вывести за последние два года 600 тонн золота, которые добыли, и кто проталкивал и лоббировал решение о том, чтобы золотовалютная выручка оставалась в иностранных банках. Если бы приняли наше предложение, которое вносил еще в ноябре Кумин, у нас бы с вами золотовалютные резервы были гораздо больше. И хочу напомнить, что говорят, не решат, не поддержат, поддержат. Америка нас признала в 1933 году. У них разыгралась депрессия в 1929. И когда наши Эмиссары и послы приехали в Форду, и ему сказали, да, нет дипломатических отношений с вашей страной, да, ваши банкиры наживаются на этом кризисе, но ваше производство завтра остановится и не в состоянии будете решать свои промышленные задачи. Он сказал, а что поставьте нам новое оборудование и новое предприятие, мы с вами рассчитаемся золотом. и если вы посмотрите на все... Крупнейшие предприятия, которые помогли нам одержать победу над фашизмом, во многом с их становлению и развитию способствовал в том числе и американский промышленно-производственный капитал. Этот капитал и в Америке, и в Германии, и во Франции, и в той же Японии абсолютно не заинтересован в тех санкциях, которые накладывают на нашу страну. Поэтому я предлагаю плотнее работать на этом направлении, Ибо цены, которые растут в Америке, и в Европе на горючее, на электроэнергию, на многие другие вещи, уже не и не для их экономики. А с другой стороны, вот сейчас говорят о лекарствах, там полезли цены. Если мы бы мы шевелились поэнергичнее, если бы те, кто нам все время говорил об импортозамещении поменьше врали, мы бы давно приняли решение и заместили их. Теми лекарствами, которые прекрасно изготавливает Индия, она в состоянии наш рынок пополнить в течение двух-трех недель. Я уж не говорю об электронике, наш заказ китайцы выполнен за несколько дней. Так что мы считаем, что из военно-политической операции этого кризиса надо сделать далеко идущие выводы. Но еще раз обращаюсь и к президенту. Он, выступая в Лужниках сказал, я вот здесь чувствую сплоченность и поддержку. Да, чувствуем. Мы за то, чтобы освободиться от нацизма и фашизма. Мы против войны. Мы за мир и дружбу. И все для этого сделаем. Но вот, допустим, прошедшие два дня мы провели по всей стране огромный а а а а а а агитационный пробег на автомобилях. Только в Московской области 700 автомобилей. Выжало. У меня на Орловщине десятки, на всех регионах. Я к вам три дня назад обращался и приглашал достойно освещать эти мероприятия. Вот сейчас смотрел, почти полтора десятка камер и журналистов талантливых. Но ваши начальники все вычеркнули из редакционной почты. Освещение наших мероприятий даже на фоне необходимости максимальной сплоченности общества 1,6% от политического эфира. Это грубейшее нарушение закона, элементарных норм и правил. Вы передаете своим начальникам, они играют с огнем. Они им не удастся замолчать нашу позицию, нашу программу. Не удастся все перекачать в Единой России, которая и привела к этому системному кризису. Без леоцентрического поворота, без дружбы справедливости и социализма, мы не вылезем из той ямы, куда нас затолкали. А те, кто затолкали, сейчас все спрятались. Не слышно Кудрина, побежал уже Чубайс покупать китайскую карту, видимо денег у так многовато, решил перевести их юани. Вот, спрятались грефы, которые нам навязали совершенно чуждую нам образовательную программу и торговые, торговые порядки. Все спрятались. А сражаются русские, нормальные, крепкие ребята, сражаются дружба наших народов, сражаются полководцы, беря пример Жукова, Ушакова, Василевского, Конева, всех наших героев. Мы одолеем нацизм и фашизм, но для, его, для победы над ним нужна реальная сплоченность общества и честная, умная программа по выводу страны на путь социализма и справедливости. Такую программу предлагает Леопатриотический союз и наша партия.